Ребят, я возвращаюсь в импровизированную Японию в игре Любовь, деньги и рок-н-ролл Вот в этой, короче, игре я возвращаюсь в эту импровизированную Японию Будет, короче, тут кое-что, кое какой кое какой фиг много. В, поцел... в морозный поцелуй я позже вернусь, конечно же Бесконечное лето, я тоже позже вернусь. Ульянка хорошая концовка, это достижение еще 18,8. Лена хорошая концовка, у 21,8%. Короче, ну вот, смотрите, коллекционерки и вот, мои концовки. Я запустил игру первый раз 28 ноября. Вновление версии движка и перевод на французский язык. Французский язык, много версий движка. Да, дам да, да, да. Ну, прошел Лен хорошую концовку. Лена хорошая концовка. А, а то, что я со Слави проходил на концовку, это вообще коллекционер открыть все иллюстрации. Скрыто достижения 11, осталось 11. Ну, Лена и Лена, ну, все. Собственно, 2, 14 достижений. Ага. ну и вот, все. Смотрите. Я кис еще раз пройду. Плюс тому Лафмани Рокин Ролл я тоже пройду. И Башню Фантазии я попробую пройти. VR-чат я... Мне только надо Вьяр очки купить и все. Стэмбулгас я тоже пройду. Вроде как планирую. В общем. Ладно, все.